Называлась. А, так, называлась. Гитара, голос, ничего не надо. Громче, тише. Меня отсюда <связать> убрать. Майкл Джексон, поглядите, не знаю. <связать> Давайте, вот, я вообще хотел по -п -п -п приехать туда со всем музыкальным коллективом, но говорят, в Уринске это не принято. Почему? <связать> почему? Потому что я Я не знаю, почему не принято. <связать> Наукоград, все не поможет и девятая струна Если музыка по сути все одна И видна, а идея не видна С микроскопом Кто-то счастье не запамятного дня что вы носите с протезами звеня? от меня, уезжайте в гребеня автостопом. Ой, ты мама, моя мама, дорогая, помоги! Едет крыша за туманом и за запахом тайги. Раздаются три аккорда, выпрямляются мозги в ожидании. Альбенш, токи на байдах, как дым костра и закулис. Как же здорово, что все вы здесь сегодня собрались. Я не зря принес гранату, я командую уложить. До свидания. давай, до свидания. Требуются нужные слова Но важнее, чтобы она была жива А не прюхалась едва Как издохшая в ботвах вверху брюха Призываете поэзию любить Но ее же наравите погубить Если хором завопить И по струнам молотить, ибо слуха Утро красит нежным следом развесные типажи, Показушные эстеты, искушенные ханжи, будто вдоль и вперед, и этажи мироздания, Мистичковые каноны все к свои выдают за эталон общепризнанных идей. Я ушел из зоопарка, я хочу найти людей, до свидания. Эла, эла, эла. Ну а мне важнее смысл донести А какой нам будет стиль Это мне уж постить это фейли А приходую паянный барабан Дуну в дубку, изнасилую орган Говорите хулиган А на небе кто-то там он оценит Где вы, где вы? На водке стали все вы старики Все тоскуете за водкой про ушедшие деньги Я готов на что -то, но Только не был бы таким никогда Я... Зря ты воешься, ворон черный с консументов голубым. Не хочу я быть почётным, а хочу я быть живым. Кто со мной догоняйте и скажите остальные до свидания. До свидания. До свидания. что, я не очень хорошо вижу, что там происходит, потому что меня светит. Но, по-моему, там стоят какие-то люди. Это потому что мест не хватает или потому что им удобнее стоять? Если не хватает места, то я просил бы организаторов, что-нибудь с этим сделать. А если удобнее стоять, то пусть стоят, конечно. Размешаются. Из онлайна, из сети, я не сдался, я не сдался, Я оставил поле брани цифровой, позади, запыленную френдленту плендленту отвинтил, Вытер статус, вытер статус, и забыл, как жал не трогнувшей рукой, плюс один я вернулся из онлайна на совсем. Здравствуй, мама, здравствуй, мама, Ты прости, что запах свежего поста в дом принес. Босиком бы пробежаться по росе Без рекламы и без спама Не кинется у каждого куста, Словно пес. Забудем о ретвитах грозовых И ребятах, тех ребятах Всех, кого в сети оставил навсегда Горький клик И лежат они в комментах роковых Там под катом, там под катом Где чернеет, как гранитная плита пик, Где чернеет, как гранитная плита Пик